Здравствуйте, меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании Проект. Этот блог о перепланировке, и сегодня я расскажу вам о том, какую перепланировку можно сделать в вашей квартире, и вообще, можно ли ее сделать. Чаще всего люди хотят объединить лоджию с кухней или комнатой, увеличить комнаты, сделать кухню-гостиную, объединить и расширить санузел. Ответ на вопрос, можно ли сделать в вашей квартире перепланировку, зависит от многих факторов. В этом видео я расскажу вам о них. Вы узнаете, на что обращать внимание при покупке квартиры и как понять, что можно делать в квартире, а что нельзя. Если вы хотите узнать, можно ли сделать перепланировку в вашей квартире, и если можно, то какую именно, вам необходимо обратить внимание на эти шесть факторов. Материал стен и перегородок, этажность дома и ваш этаж, планировки квартир над вами и под вами, остекление балкона от застройщика, тип плиты на кухне и возможность замены холодного остекления на теплые. Давайте разберем все по порядку. Материал стен и перегородок влияет на параметры проема в несущей стене, возможность демонтажа лоджии и перегородок, а также на то, как будет выглядеть ваша кухня-гостиная. В частности, от материала зависит допустимая ширина проема в несущей стене и характер усиливающих конструкций. При объединении лоджии важно понимать, несущая или нет конструкция между ней и помещением. Если нет несущих, то мы ее смело демонтируем. Если да, то оставляем между помещением и лоджией несущие элементы. То же самое с кухней-гостиной. Либо сносим перегородку, если это не несущая конструкция, либо делаем проем, если между кухней и комнатой несущая стена. От вашего этажа и этажности дома зависит возможность переноса мокрых зон и параметры проема в несущей стене. Если квартира на первом этаже, тогда разрешается переносить кухню в комнату и увеличивать санузел за счет кухни. Если квартира на последнем этаже, то можно увеличить кухню за счет санузла. Этаж и этажность также влияет на допустимую ширину проемов и тип усиливающей конструкции. Почему важно знать планы квартиры над вами и под вами? На них вы сможете увидеть планировки и перепланировки соседей, а это влияет на возможность устройства проема в несущей стене и на возможность переноса или расширения мокрых и жилых зон. Важно понимать, был ли балкон остеклен застройщиком или кем-то из жильцов самовольно. Это влияет на возможность и сложность объединения лоджии с помещением. Тут работают следующие правила. Если остекление от застройщика, то без проблем балкон объединяем с помещением. Если нет, тогда остеклять нужно в соответствии с утвержденной концепцией остекления фасада. Если ее нет, тогда остеклить балкон и объединить ее с квартирой практически нереально. Тип плиты может показаться незначительным фактором. На самом деле это очень важный параметр. От него зависит то, какой будет ваша кухня-гостиная и возможность перенести кухню или сделать кухню-нишу. Если у вас газовая плита, то между кухней и гостиной обязательно должны быть двери. Если электрика, то дверь не нужна. Кухню с газовой плитой переносить никуда нельзя. Точно так же, как и делать кухню-нишу. С газом все строго. И последнее, на что нужно обратить внимание, есть ли возможность замена стекления балкона на теплое. Проблема в том, что не всегда это можно сделать. Тут важно понимать, что при объединении лоджии с помещением замена стекления на теплое является обязательным. Также необходимо утеплить балконный узел. И помните, выносить радиаторы отопления на лоджию запрещено нормами. Вот так выглядят основные факторы, на которые стоит обращать внимание при покупке квартиры и перед началом ремонта. От них зависит то, можно ли будет сделать в вашей квартире перепланировку и какую именно. А я напоминаю, что вы всегда можете прислать нам свою идею перепланировки, и мы обязательно посмотрим и дадим ответ, можно ли ее воплотить в жизнь. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи!